Здравия друзья, на связи Мошкин Владимир, 7 августа и сегодня мы провели регистрации и получение ключей и перенос балансов, давайте посмотрим как быстро движется майнинг то есть видим что прям, прям вообще бешено несется скорость что уже даже вот здесь вот цифр нету дальше, то есть обычно тут там 8-9 цифр, а сейчас всего 5, в ближайшее время их вообще станет там 4, потому что ну, будет быстро тут уже меняться, то есть уже 412 монет, получается с 6 августа с 0 часов, сейчас 7 августа 5 часов, то есть за 29 часов за сутки. И 5,5 часов. Майница 412 монет. 412 монет по 66 рублей. Это 27 тысяч в сутки. Вот так вот все работает с призм. Дальше хочу показать вам Google таблицу. Так, это... Уже удаляем, человек перенесем. То есть я введу таблицу, в которую вы мне скидываете данные. Данные в таком вот виде. Баланс структуры, край, область проживания, имя, фамилия, телефон, скайп, электронная почта, канал на Ютубе, старый адрес кошелька, старый публичный ключ, новый адрес кошелька, новый публичный ключ. То есть в таком виде мне скидываете в скайп. Мой скайп вот здесь. Прописан. Я вас добавляю в эту табличку, как только появляются свободные ключи в команде, то вас сразу с этой таблички забирают. Ну вот еще сегодня было 50 человек, уже получается еще вот эту строчку надо удалить, уже получается 28 человек, 25 человек сегодня обзавелись ключами. И перевели свои монеты. Соответственно, завтра 125 человек, 125 человек мы сможем завести. У нас 28 человек в списке. То есть почти 100 ключей завтра будет свободно. Поэтому, друзья, обращайтесь в личку. Мы завтра сможем вас завести в призм. И помочь вам перевести монеты со старых кошельков на новые. Дальше, дальше что хочется сказать, в том, что уже построен у нас первый уровень призм, второй уровень призм начали заполнять и уже третий уровень призм, завтра будем дозаполнять, то есть мы формируем построение своей сети по следующему принципу, первая ячейка 6 человек, вторая ячейка по каждый 6 по 6, 36 шесть. Потом 216 на третьей глубине, на четвертой 1296 и так далее умножаем и получаем, что 10 миллионов где-то у нас на восьмой, седьмой глубине получается 10 миллионов кошельков. Вот мы стремимся к этой цели. Поэтому приглашаем вас в свою дружную, активную команду, помогаем друг другу строить, то есть мы не выстраиваем широкую ширину, мы делаем ширину 6 и вниз делаем переливы, то есть вот я всех вот этих людей, которые ко мне обращаются, я их делаю переливы, ну вот, примеру, вот первый уровень людей зарегистрировались, и я сделал переливы, им помог, то есть вот еще остались тут места для переливов, для регистрации, завтра они заполнятся, и потом уже третий уровень пойдет заполнение, то есть видим, что у Залевского Дениса 6 человек, у Глухарева Алексея 6 человек, у Мошкина Евгения 6 человек, у Николаева Евгения 6 человек и так далее и тому подобное. То есть по 6 человек друг по другом мы выстраиваемся. При этом растет ширина и глубина ну, в правильной прогрессии. И вы получаете максимальный коэффициент майнинга. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным. Вот это все описание будет под видео. И жду ваших обращений, чтобы вы успели попасть в нашу команду Рой prism До скорых встреч!